Мир Божий сердцем вашим. Дорогие друзья, вы сегодня опять в нашей студии. И мне так радостно, что я могу сегодня говорить с пасторами, что сегодня студия, приоткрывая страницы, приоткроет для вас действительно страницы, может быть, которые вы знаете даже наизусть. Потому что вы, пасторы, вам приходится много трудиться по Слову Божьему и со Словом Божьим. Но что-то сегодня оживится, что-то сегодня приоткроется. И я бы хотел, чтобы сердце ваше было в этом, дух ваш был в этом, и даже тела ваши, чтобы были в этом. А если ты слушаешь, друг дорогой, по радио, это транслируется, по интернету, это тоже транслируется, то, пожалуйста, милости прошу к нашему раскинутому столу, за которым... «Обильно горячий хлеб дымится прямо, будь участником этого всего, и если я называю места священных писаний, открывай их, пусть это будет живая для тебя книга». Это не просто откровение, там где-то в откровении написано, что есть книга откровения, это вся книга откровения. Для меня вся книга откровения, и для меня вся книга живая, живое Слово Божье. Чтобы легло так тебе на дух, на душу, давай помолимся». Дух Святой, Дух Божий, я молюсь во имя Господа Иисуса. Зажги это слово сегодня, прямо в эти 30, 30 минут на этой передаче. Зажги это слово, чтобы оно горело в нашем сердце, чтобы воспроизвело великий плод, и чтобы пастора отдохнули в тебе, чтобы отдыхали в тебе, потому что ты сказал это слово. Сила их сидеть спокойно. Ты будешь поборать. Это не наша битва, это не наша брань. Это брань Духа Святого. И сегодня эра Духа Святого. И совместно с Ним мы будем соединяться. Совместно с Ним мы будем едины. Во имя Господа Иисуса. Аминь. Последуй вместе со мною. Матфея. 11 глава, 28, 29 и 30 стих. Такое несложное место. Может даже наизусть знаешь его. «Придите ко мне».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 он два раза вставил слово «я успокою вас» или «найдете покой душам вашим». Как это он не пропустил это слово и аж два раза его прямо повторил «найдете покой». Оказывается, в этом очень большое-большое есть и затруднение, и легкость. И в то же время для восприятия для нашего очень трудно, потому что Уходят пастора со служений, не выдерживают натиска, когда много людей приходят в их служение, когда бывают пастора очень многотысячных церквей, и они имеют надлом, и они просто бросают служение, не выдерживают этого натиска. Я помогу тебе думать, почему так происходит. Я посвятил исследованию этого, этого вопроса уже 28 лет. И я анализирую эти вещи, потому что одно время я был ответственный по учебной части, и когда я исследовал Слово Божье, то вот это исследование, оно привело меня к тому, что я невольно задумался, почему служителя падают. И я пришел к выводу, служитель может упасть только из-за тайного греха. Об этом молился Давид, и он говорил... «И от тайных очисти меня». Как мы явных грехов не найдем, то тайные могут погубить нас. И этот тайный грех, он потому и тайный, что никто не хочет его приоткрывать. Но борется человек с этим грехом внутри, и поборать не может, и победить не может. И этот тайный грех рано или поздно погубит его. Здесь говорится о покое, и этот покой, я бы разложил его, ну, как бы на две, на три части. И чудесно говорится, помнишь эту историю, когда женщина для мужа Божьего сделала жилье и поставила для мужа Божьего кровать, самую первую вещь, которую она поставила туда, это была кровать. Зачем нужно мужу Божьему кровать? Если бы я построил дом, то я бы, наверное, поставил туда, ну, может быть, библиотеку поставил с сервантами всевозможными, что читай, вразумляйся. Раз ты муж Божий, тебе надо быть эрудированным, развитым на все стороны, во все стороны, прямо ходячей энциклопедии тебе надо быть. Может, я бы это поставил. Она поставила кровать. Ну, здесь я, я хочу поправить вот то, что происходит, перекосы в мире. А я поездил по миру и так много видел всех этих перекосов в церквах. Придите ко мне, все труждающие, обремененные. Я успокою вас. Здесь не сказал Христос, я успокою вас. Тебе не надо упокоиться во Христе, тебе надо успокоиться. Как ты успокоишься? Тебе нужна кровать. Кровать в Духе Святом. Кровать в Боге. Кровать, на которой бы ты распростерся в Нем. И когда ты будешь потом действовать, то ты это будешь делать после. И здесь точно так же написано. «Возьмите, Иго Мое, на себя». Это «после». Это потом ты будешь трудиться. Это потом ты будешь в Боге побеждать. Это потом ты будешь свои строить планы и созерцать красоту Господню, как Он помогает тебе эти осуществлять планы. Но сначала ты должен успокоиться в нем. Еще я помогу. Пойдем далеко-далеко, а фактически в начало. Бытие. Первая глава. Пятый стих. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. Вот с первого дня сотворения, с первого дня уже для нашего менталитета, для нашего разума все вроде бы неправильно. Как это у Бога день первый начинается с вечера? И был вечер, и было утро. Я бы считал, что как я встал, я бы считал, как я что-нибудь сделал за целый день полезное для кого-то, презирал сироту или вдову в их скорбях, хранил себя неоскверненным от мира, то в этом, наверное, соль Бог не так исчисляет. Бог написал в Слове Своем, и это начало, если это начало, значит, мы на грани чего-то великого, что должно приоткрыться для нас. И мы сейчас, ты пастор, я пастор, но я могу что-то из своего сердца поделиться с тобою. Мне уже 55 было, и теперь я могу поделиться из опыта, а что я унаследовал в Боге за 28 лет. Я могу что-то передать, а ты можешь что-то принять. Особенно, если ты молодой пастор, и у тебя много народа. И чтобы ты не перегорел, мне надо помогать тебе. Потому что я пресвитер в церкви. Если я пресвитер в церкви, значит, я как раз тот, который должен презирать тех, которым трудно, тех, тех которые проходят то, через что я проходил. И здесь написано «был вечер». В вечер наука говорит, исследования говорят, статистические данные говорят, что человеку достаточно с восьми часов, если он лег заснуть, и до одиннадцати поспал, Ему достаточно вот этого времени, чтобы отдохнул весь его организм. И если ты пропустил это время, это как раз и есть вечер, если ты пропустил это время и не спал с 8 и до 11, то потом ты можешь спать с 2 часов ночи и хоть целый день проспить. Ты все равно встанешь разбитый, потому что ты спал не в Божье время. Ты отдыхал не в Божье время. Если перевернуть на сегодняшний день, то сегодня есть вторая смена и ночная смена. И вроде бы, Илья, что ты такое говоришь? Да как же можно совладаться этим совсем? Все дело в том, что когда Бог писал свою книгу в жизни для нас, Библию, там ничего не говорится о второй смене работы. Там ничего не говорится о, о тех экскюзах, которые есть на сегодняшний день. И я не извиняюсь за то, что Бог написал в своей книге. Я не извиняюсь за те... Наши перегибы или э, то, что мы неправильно видим в этой жизни, я за это не извиняюсь. Я просто констатирую факт. Придите ко мне все труждающие. Мы были обремененные, мы были труждающие. И он говорит, я успокою вас. И все начинается с того, что сила их сидит спокойно. И все начинается с того, чтобы у тебя был вечер. В начале, чтобы у тебя был вечер. А потом будет и утро. И довольно для каждого дня написано «заботы своей». И вот эта забота дня... Вот если бы я задал тебе вопрос сейчас. Вот о чем бы ты подумал вечером? Ты уже подумал. Я помогаю думать. Ты бы подумал, как чудесно ты провел день. Ты бы подумал о том, как много ты сделал для Бога. Как, как много ты молился как много ты постился, как много ты трудился. Ты бы об этом, обо всем подумал, но ты бы никогда не подумал, а сколько времени ты уделил Ему. Сколько времени ты был с Ним, ты бы не подумал об этом, потому что ты трудился, трудился, трудился и теперь в конце дня ты под, под, под, подытожил бы. Ты бы посмотрел, так а что я сделал? Но ты никогда бы не уделил того внимания, а что я делал в нем, и как я отдыхал в нем? Ты бы об этом не подумал. Бог же подумал о нас с тобою, чтобы мы не перегорели. И он написал, и был вечер. И это первое. И вот эта сбалансированность в нашем служении, в твоем служении, в моем служении. Я еще не закончил свой бег. Вот эта сбалансированность, она как раз должна быть в том, что самое первое, что ты должен делать, это отдыхать в нем. Это и получать в нем успокоение. Я успокою вас. Потому Матфея пишет два раза. И найдете покой душам. Найдете. Это значит, когда вы будете в нем отдыхать, вы найдете покой. Я думаю, что первый Адам, когда он прохаживался в Эдемском саду там с Богом, Бог ему многое чего вкладывал. И Бог учил его. Но тем не менее он пребывал в покое. Он не заботился, у него не было депрессии. Если человек не успокоится у Бога, первое, что будет, первое, самое первое, это будет эмоциональный срыв. А потом второе, что будет, тебе понадобится психиатр, а это уже будет нервный срыв. После эмоционального срыва еще можно как-то и выйти в другое совсем состояние. Но после нервного срыва, Тебя может просто не быть в служении, ты перегоришь. Я ездил в Калифорнию, я молился там с одним человеком, он был пастором, потому я говорю на пасторской этой беседе, он был пастор, но он просто перегорел. Рак пришел в его жизнь. На сегодняшний день его уже нету, И когда я молился, его Бог чудеснейшим образом исцелил, и он после этого еще прожил два года. И когда он прожил год, я ему позвонил, я спрашиваю, я не буду называть его имя, не буду называть церквей, чтобы никого не конфузить. Я его спрашиваю, что же произошло после молитвы? Как ты себя чувствуешь сегодня? Он говорит, прекрасно чувствую. Я проповедую, я в служении, я все-все возобновил и все-все восстановилось. И я возьми, у меня почувствовалось просто, я возьми и спроси его. А после того, когда мы с тобой помолились, продолжил ли ты облучение своих пораженных раком клеток? Он говорит, продолжил. Это не сразу было, говорит. Сначала я ходил верою, сначала я был утвержденный Богом, и был полностью исцеленный. Но когда прошло где-то месяцев 9, что-то где-то кольнуло, что-то где-то заболело. Что-то случилось, я позвонил врачу, и врач сказал, причина твоя вся в том, что ты прекратил бомбардировать этими лазерными лучами, ты прекратил эти ожоги, которые там были от рака, ты прекратил их облучать. Вот от этого. Но врач, он, он говорит просто научные выкладки. Мы же знаем, что без веры угодить Богу невозможно. И надо бы, чтобы приходящие ко Христу веровали, что Он есть. И ищущим Его воздают. И если бы он сказал этому врачу, но мы молились, и Бог, сам Бог коснулся и исцелил меня, потому что Он получил чудо исцеления. И это было год назад. Он получил чудо исцеления. Но потом он не прибыл в вере. И он опять, как только где-то кольнуло. Слушай, я тебе здесь скажу, помогу, наверное. Как ты получил исцеление в той или другой области. Совсем не обязательно, чтобы это была э, область тела. Может, даже в духе ты получил исцеление. Дьявол придет и обязательно будет бить не рядом, а прямо в это место. Прямо в эту точку будет бить. Ты действительно получил исцеление? Ты действительно в этом свободный? Ты действительно это можешь делать? Он будет пробиваться, чтобы быть услышанным. И если ты здесь не проявишь свою веру, если ты здесь, прямо в этом, в, этом, в этом моменте не скажешь, дьявол, знай свое место, пойди туда, куда укажет тебе Господь, и не приходи ко мне со своими этими намеками, не приходи с этими гнилыми мыслями, то ты не освободишься. И он пошел, и они бомбардировали его бывший рак, которого уже там не было, просто очаги остались. И они бомбардировали эти места. Через год его вынесли. Прошло два года с момента исцеления, и его вынесли. И он молодой человек, он бы мог еще служить Господу, принести много плода в его царство, но он перегорел. То я говорю на основании этого всего, у тебя, как у пастора, должен быть громоотвод. Обязательно человек, на которого ты и зальешь все то, что накопилось у тебя. Ты некому тебе сказать, и ты носишь это в себе. Ты перегоришь, если у тебя не будет громоотвода. Никогда не подумай, что твоим громоотводом может быть твоя жена. Нет, это не твоя жена. Твоя жена может узнать трудности из твоей жизни. Значит, твоя жена может узнать, через что ты проходишь, но только после твоей победы, после того, когда ты вышел оттуда, только, только после того, когда ты не перегорел, а победил эту ситуацию. Но таким человеком, который может стать для тебя громоотводом в твоих ситуациях, может быть верный. Помнишь, Павел говорит, Тимофею он там пишет, то, что принял от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, слушай, найди этого верного человека, который не базарный. Он не разнесет, он не наушничает, он никому не перескажет, но там оно на нем и умрет. Ты скажешь, такого человека очень трудно найти. Да, сокровенное оно ищется долго. По жемчужинкам, по крупицам мы собираем то, что называем мудростью. Мудрость не приходит за одну ночь. Я премудрость обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Если ты на интернете смотришь меня, пожалуйста, пойди на bogvideo.com, пойди и просмотри мою передачу «Поездка в Сиэтл» Илья Коваленко «Поездка в Сиэтл». Просмотри. Я там широко раскрываю премудрость Божью, которая живет с человеками и которая живет с разумом. Я там раскрываю вот это. У меня нет времени сейчас, у меня всего полчаса. Но ты там можешь раскрыть для себя. Еще раз повторяю. www.video.com И ты там познаешь, в чем есть... Это премудрость Божья, которая живет с человеками. Этот пастор перегорел. Ты не перегоришь. Потому что я тебе открываю сейчас эту жемчужину. Я тебе открываю, что этот покой Божий, это надо тебе. Возьми свою семью. Если ты зрелый человек, у тебя есть жена, у тебя есть дети. Возьми свою семью. Поедь, отдохни. Ничем не занимайся в это время. Занимайся только семьей. Потому что из сильной семьи будет сильная церковь. Сбалансируй. Сбалансируй свое служение. Что такое баланс? Баланс это не тогда, когда служение сбалансировано направо и налево, а ты посередине. И ты такой прямо сбалансированный в служении. Ты скажешь это как два крыла у орла. И все сбалансировано, и все правильно. Ты не прибудешь в покое, если у тебя в твоем служении так все сбалансировано, что все все делают, но тебя нигде нет. Ты так прямо затих в этой нейтральности, и налево все правильно, и направо все правильно. Но ты так затих в этой сбалансированности своей, что ты сам ничего не делаешь. На молитвах тебя нет, там молятся, там же все настроено, на молитвах тебя нет. И ты в это время отдыхаешь. Да, ты отдыхаешь однажды, а потом трудишься. Тебе Бог показал, как трудиться. Потом ты трудишься, и потом ты везде есть, но соединяющийся с Господом, один дух с Господом. И ты везде есть, но это Бог тебе дал, чтобы ты везде был в Его планах. И ты не перегоришь, и ты не умрешь от бессилия. Тебе не надо будет нервопатолог, тебе не надо будет психбольница. У тебя не будет нервного срыва, у тебя не будет и эмоционального срыва. Ты будешь знать, что ситуация очень трудная. Но ты выходишь из нее, потому что ты убогий. Придите ко мне все труждающие и Я успокою вас. И ты найдешь этот покой Божий. Еще одно место, и я буду заканчивать. Еще одно место, которое тоже помогает. Очень сильно помогает в этой сбалансированности. Смотри. 2 паралепоминон 15 глава, 2 стих. Господь с нами, когда мы с Ним. Все, дальше не буду читать, потому что там все прекраснейшее. Но вот это слово с ним, четыре буквочки, с ним. С, Н, И, М. С ним. Первое, С, это слово. Ты пребываешь в слове, и оно учит тебя. Н, оно наставляет тебя. Оно назидает тебя, это слово. И ты хочешь, чтобы торжественность произошла. Ты и плюс Господь. Ты и Дух Святой с Ним. И оно изменяет тебя. Оно мотивирует тебя на то, чтобы ты исполнял. И Иисус сказал, если вы верите мне и словам моим, тогда исполните заповеди мои. Если ты веришь, что Слово Божье, это и есть Слово Божье, и это есть то, что проникает внутрь нашего духа, души и тела, ты не перегоришь. Почему перегорают служителя? Потому что они посвятили, услышь сейчас, это очень важно, они посвятили свой дух со всеми атрибутами духа. Когда-то возьму эту тему, раскрою. Они посвятили свою душу со всеми атрибутами души, но они никогда не посвятили свои тела. Их не тела утомляются, утомляются и перегорают. Ихние тела не знают покоя. Они везде есть. Они все хотят делать сами. И они перегорают. И они просто уходят с арены. За 28 лет служения я очень много видел перегоревших пасторей. Они сейчас еще живы. Но они не в служениях. Они даже вообще не убоги. Они служат греху с ненасытимостью. Из-за чего? Из-за того, что они не нашли покоя в Боге. Я не хочу, чтобы ты был именно одним из них. И теперь М. Ну, конечно же, ты догадался, я помогаю тебе. Это молитва с Ним. Это значит Слово Божье, которое назидает, которое помогает тебе исполнить Слово Божье и прибыть в Нем, в молитве. И когда ты молишься, ты соединяешься с Богом. И эта молитва, она созидает твой дух, она созидает и наставляет тебя, она двигает тебя к исполнению. И в заключении нашей передачи я опять хочу помолиться с тобой. Пусть эти огненные слова будут живительным потоком для тебя. Пусть эти реки воды живой текут из твоего чрева. И когда ты выйдешь за кафедру, не ты будешь говорить, но Бог возьмет уста твоего дел. И из тебя будут течь эти реки воды живой для людей, для наций, для народов. Мы имеем сегодня такую привилегию говорить Слово Божие через интернет. Это никогда не было возможно, если я вспомню 30 лет назад, если я вспомню 40 лет назад. Мы страдали за Господа, когда мы говорили такие вещи, что на стадионах будет проповедоваться. Люди крутили у виска, говорили, это безумие думать даже, потому что мы из такой страны. Нас в Союзе запрещалось, мы даже в лесу собирались, и славили Господа и молились. И там нас даже находили, штрафовали, и даже там переписывали. Но это было в лесу. Но мы говорили, что мы в дворцах культуры будем проповедовать. Мы пророчествовали об этом, что на стадионах будем. Никто не верил никогда. Но настало время. И когда мы оглянемся, мы уже видим, что это все совершалось. Все это было. Но где ты был в это время, когда Бог это говорил? Ты был. Может, ты формировался, может быть, ты еще даже не родился в то время. Но тогда уже у Бога был план, что когда ты придешь в эту жизнь, на твою жизнь есть предназначение от Бога, и чтобы ты не перегорел, Он дает тебе силу. И первое, что Он говорит, успокойся в Нем. Первое, что Он говорит, пусть вечер будет в твоей жизни. Пусть этот вечер формирует тебя в Боге. Дай этому случится прямо сейчас. Отец Небесный, Отец Славы, во имя Господа, я молюсь Тебе еще раз за этих драгоценных людей, особенно если это молодое сердце. Укрепи его, пусть оно не перегорит, пусть оно принесет Тебе много плода, это сердце. Пусть его дух соединяется с Твоим Духом. Пусть благодать Святого Духа созидает, если это зрелое сердце. Созидай, Господь, через этих зрелых мужей Божьих и ровно жен Божьих твою церковь, твою голубицу. Ты скоро грядешь, и твоя поступ слышна. Разложение в мире очень сильно. Но пусть и благодать произобилует в это время. А благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми нами. Аминь. Будь благословен прямо сейчас во имя Иисуса. Аминь.